В этом видео вы узнаете, что такое KYC и как пользователи проходят верификацию. Чтобы CoinsBeat могла защитить вас от злоумышленников, вам нужно пройти процесс верификации. Это важно для проверки данных и обеспечения безопасности вашего аккаунта. Откройте вкладку Profile. В разделе меню Identity Verification нажмите на кнопку Verification. В разделе Personal Information введите ваше имя и фамилию. Заполните оставшиеся поля и нажмите на «Next». Заполните поля «Address». Обратите внимание, что почтовый индекс может содержать только цифры. Все данные должны совпадать с документами, которые вы загрузите позже. Документы должны быть действующими, иначе ваша заявка будет отклонена. Обратите внимание, что у биржи есть черный список стран, из которых проходить верификацию не разрешается. Афганистан, Пакистан. Замбия, Непал, Иран, Ирак, Северная Корея, США и непризнанные территории. Нажмите на кнопку «Submit». Загрузите фото одного из идентификационных документов – паспорта, ID-карты или водительского удостоверения. Обратите внимание, что для верификации вам нужно быть старше 18 лет. Если вы хотите загрузить фотографию ID или водительского удостоверения, то они должны быть сфотографированы с обеих сторон. Убедитесь, что размер фото не более 3 мегабайт. Загруженный документ должен быть на латинице или кириллице, иначе вам потребуется предъявить заверенный перевод. Убедитесь, что все требования к документам выполнены, после чего переходите к следующему шагу. Для примера нажмите на ID, выберите Add File, Выберите документ и подтвердите действие. Сделайте то же самое для оборотной стороны. Ваш документ должен включать дату рождения, иначе ваша заявка будет отвергнута. Следующий шаг – загрузка селфи с документами. Загрузите селфи с выбранным документом и листом бумаги, на котором написана текущая дата и coinsbit.io. Дата должна совпадать с датой отправки заявки. Выберите «Add File», выберите документ и подтвердите действие. Убедитесь, что документ и ваше лицо хорошо видны на фотографии. Команда поддержки Coinsbit рассмотрит вашу заявку в течение 24 часов. После этого вы получите письмо с результатами верификации. Если ваши документы не были приняты, вы можете загрузить их повторно. Надеемся, что это видео было для вас полезно. Если у вас есть вопросы, мы всегда рады помочь в наших каналах для коммуникации.